Привет, друзья! Вы просили больше видео о фигме, и я его записал. Сегодня мы поговорим про некоторые особенности, лайфхаки и фишки по работе с фигмой. Назовем ее фигмишки. Это будет серия коротких видеоуроков по несколько минут. И будет несколько штук. Я думаю, такой формат наиболее оптимален. Открываем тестовый проект, на котором я буду показывать маленькие лайфхаки, которые ускорят вашу работу. Погнали! И начнем, пожалуй, с небольших особенностей. С маленьких мелочей, которые есть в фигме, за что я ее и, собственно, люблю. Первая особенность это удаление дочерних папок, вернее, главной папки при удалении дочерних. Смотрите, в чем заключается особенность? Когда у нас есть основная папка и внутри содержится еще дополнительный, мы при удалении их фигма автоматически удаляет основную папку. К примеру, в Photoshop или в иллюстраторе такого точно нет. Удаляем, все, это позволяет содержать ваши вашу рабочую область в чистоте и не засорять пустыми папками, что бывает частенько как раз-таки в фотошопе. Следующая. Следующая особенность при работе со слоями, я называю их по привычке их так, это переименование, вернее быстрое переименование. Смотрите, когда у нас есть несколько папок, к примеру, и каждую из них нужно нам переименовать, в другом редакторе нам приходится нажимать на каждый, потом снова. В фигме есть особенность, мы нажимаем на Shift плюс Tab, при переименовании, смотрите, к примеру, мы переименовали ВКонтакте, нам не нужно делать лишнее движение, нажимаем на Tab, он автоматически перемещается на нижний ряд, и теперь вы можете снова переименовать уже другую папку. Tab, Tab, так поочередно можно переименовать всю группу. Чтобы переместиться вверх, мы нажимаем Shift плюс Tab, Tab вниз, Shift плюс Tab вверх. Из таких вот мелочей, мне кажется, и строится приятная работа с программой. Следующая особенность при работе также с слоями. Массовая блокировка. Смотрите, когда мне нужно соблокировать какой-нибудь файл, чтобы случайно его не сдвинуть, мне не нужно нажимать каждый раз по каждому из них. Достаточно зажать левую клавишу мыши и сдвигать ее вниз. Это случай, если вы работаете с каким-то рядом слоев. К примеру, нажали, провели вниз, готово. Нажали, провели вверх, разблокировали. Следующая особенность, также с блокировкой связанная. К примеру, когда у нас заблокированы несколько объектов, не в ряд, и мне нужно их все разблокировать. Это классная штука, когда у нас слоев очень-очень много. Не так вот, как здесь, можно легко ручками сделать, а, да? к примеру, у нас их дофигища, и где-то в корневых папках находятся еще заблокированные файлы. Что мы делаем? Нажимаем комбинацию «Command». Вопрос, либо на видно все, наверное, будет Ctrl вопрос. Вопрос это клавиш вопроса, где U, где слэш находится. Далее. Нажимаем на... Вернее, печатаем Unlock. Unlock и выбираем Unlock All Object. Объект. Все. Вы видите, что теперь массово снялись все блокировки. Это удобная штука когда нам нужно разблокировать какие-то объекты вне ряда. Не подряд, как делали в первом случае, а вот именно выборочно. Следующая фишка связана также с панелью, где находятся папки. Когда у нас большое количество папок и внутри есть много дочерних, чтобы развернуть или свернуть массово все папки, достаточно нажать клавишу Ctrl, либо Command на Mac и на стрелку. Нажимаем, разворачиваются абсолютно все папки. То же самое, зажимаем Ctrl, жмем. Свернулись все папки. То же самое есть в фотошопе, только там при удерживании клавиши Alt. Дальше. В Figma есть очень классный экспорт файлов. Она удобна для работы верстальщиком. Смотрите. К примеру, нам нужно экспортировать всю эту папку. Как это делать наиболее оптимальным? Достаточно после имени папки поставить слэш. Что происходит дальше? Поставили слэш. Теперь выделяем все папки внутри, нажимаем экспорт, выбираем формат, и я выберу, пожалуй, SVG и экспорт. Экспортировать три, три слоя. Возьмем рабочий стол. Что сейчас произойдет? Figma поняла, благодаря слэшу, что мы распаковали всю папку. Что она сделала? Так, перейдем на наш рабочий стол. Фигма автоматически создала папку на рабочем столе. С названием папки, то есть Social. И внутри уже находятся все наши экспортируемые SVG, SVG файлы. Это очень крутая штука при экспорте большого количества изображений. с Массово, через папки, с автоматическим созданием. Классно, классно. Дальше. Помимо экспорта, импорт тоже не подвел. Смотрите, что позволяет делать Figma. Figma позволяет сразу импортировать большое количество файлов напрямую из файл менеджера к примеру, у меня есть папка обои, здесь есть 4 файла 3 изображения и 1 mp3 файл mp3 фигма не поддерживает поэтому он автоматически мне об этом сообщит мы можем сразу всю папку перетащить в фигму, после небольшого количества времени обработки он сообщит, что файл веселый mp3 у нас не импортировался зато все остальное отлично зашло, вот оно тоже довольно классная и времяэкономная штука удаляем поговорили про импорт экспорт дальше и последняя фишка фильма, которая вышла буквально недавно это smart выравнивание как она работает к примеру у нас есть несколько объектов это могут быть объекты одинаковые либо разные неважно это могут и формы и фигуры и к примеру или к примеру карточки товаров даже смотрите у нас есть у них расстояние и мне неохота вот так вот сидеть и подгонять, как это бывает. Фигма все упростила. Теперь можно выделить несколько объектов. И нажать вот на этот вот список. На этот список. Бац. Он автоматически подогнал под одинаковые расстояния. Работает очень круто, как по вертикали, так и по горизонтали. Фигма автоматически определяет, какой ориентации нужно сделать. Выделяем. Появляются столбцы. Нажимаем. Вуаля. Более того, вы можете перемещать их между собой. Видите, он автоматически выравнивает их. Вы можете сдвигаться влево-вправо, не нужно больше двигать пиксели. Это может быть, как я сказал, разные объекты. К примеру, скруглим у одного из них углы. Выделяем. А, сдвинем расстояние. Бац. И перемещаем. Вот как это работает. Ну, Я, правда, один из файлов немного сдвинул сам. Но в целом штука нереально крутая Сдвигаем Все, даже если дизайнер будет с похмелья У него будет трястись ручка, он все равно не ошибется Смотрите, раз Сигма такой, эй, эй, парень Не шали Дальше Рассмотрим подобную фишку на реальном примере С чем сталкивается частенько дизайнеры Вот, пример у нас есть большое количество карточек И дизайнер пришел на работу с похмелья Руки трясутся немножко в сторону, бац, и все. И он не может его выровнять. Ну, может, конечно, но если сильно трясутся, то нет. Что можно? Можно выделить все слои, как здесь, так и в папках, в слоях вернее, и нажать на список. Готово, все подровнялось. Что еще можно сделать? Можно нажать на вот этот вот пробел и автоматически выбрать нужное расстояние между всеми карточками. Классная штука. И таким же образом перемещать их между собой. Хоп-хоп, как в каком-то классном конструкторе. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Фишки будут еще дальше, если вы поддержите это видео комментарием, либо лайком. Также подписывайтесь на мой блог ВКонтакте в ССФ. Все ссылки будут в описании. Всем большого вдохновения. Пока.